всем привет дорогие друзья у нас несколько новых аирдропов плюс пара новостей начнем с новостей новости по legion network ссылку оставлю в описании под видео на telegram пост дальше идет раздача super x swap для 20 тысяч участников шанс огромный. через платформу глем здесь нужно обратить внимание и выполнить следующее Указываем адрес кошелька Tron, сеть TRC20. Я указал от TronLink, ссылка на скачивание TronLink, вот здесь. И при подписке на группу Telegram указываем этот же адрес туда в чат. Здесь вводим Telegram username с символом собака. Подписываемся на анонс Telegram, подписка на Twitter, ретвит обычный. И приглашаем друзей. Через кнопки социальных сетей размещайте готовые посты. Следующее, Это новость Watch Проходили. Делал обзор видео. Зайдите в Google форму. В ней нажмите сочетание клавиш Ctrl плюс F. Здесь появится окно, туда видите почту от вашего аккаунта. Если вы в списке, будет значение 1.1, и здесь в таблице высветится ваша почта, выделится темным цветом. Дальше для всех и без реферальной программы Silver Line по 50 токенов на платформе GLEM. Подписываемся на социальные сети указываем адрес кошелька Metamask, сеть Binance Smart Chain. Здесь white list, раздадут NFT. Переходим на сайт и вводим адрес. Я указал Metamask. Вот здесь была кнопка привязка кошелька, а чуть ниже. Вводим адрес. Раздача от KuCoin монета Vemex на 2 доллара. У них проходит листинг и раздают пул 100 тысяч долларов в монетах. Может быть сейчас цена на 2 доллара Vemex, а на старт торгов и дальше монету скорее всего запампят и будет уже больше. Здесь рандом для тысяч участников. Регистрация на кукоин и прохождение КИС. О форме отвечаем на вопросы. Ответы известны. И вводим свой кукоин UID. На этом все. Всем спасибо за внимание. Пока.